Мы приехали в район Козибича. здесь уныние и запустение, как и везде. Так, ну что, короткая сводка новостей. Мы ну, уже на наглое. Я знаю, это зайчик Морди. Это не проезжая. Проезжая. Там поворот на бортовной закрыт, и вот эта вот цойка, она обычно небольшая, темная, такая грязная. Здесь здесь не ездила. Здесь много ну, кто не ездил, потому что вот тут буквально в 50 метрах справа, в 50 метров слева есть нормальная улица. А здесь джунгли. Но явно улицу зачистили от всякого хлама, она была прямо это, такая, еще более узкая. Не знаю, может заставленная машиной, мусором каким-то. Сейчас как будто шире стало. Ой, Ого, какая красота неужели скоро закончит не прошло и года как любит варламов да все забетонировали <смех> ну, как же еще зеленые насаждения остались вот немножко джунгли. Ну, да. просто сразу так в глаза бросается. была деревенская дорога осталась а Да, блин, а ровно мы не умеем бетон класть. Новая дорога вся буграми, блин. Мы приехали в район Бич, некогда очень популярный у туристов. Раньше вообще все было популярно у туристов. Вся здесь уныние и запустение, как и везде. Но путь наш лежит в самый конец улицы. По идее, уже открыто, да, должно быть? Да, да, открыто. Мы едем в Sky Gallery. Мы любим там завтракать. рудоретки это делаем. Да, да. Эх, не доделали. Кусочек не, не доделали, Мы да. Не, не пускают, мест нет. Мест нет. Вся Патаяшка, с 8 утра здесь. Раз такая тема, да, все, все приехали. 36 финансовый, и у нас есть один стикер. А, окей. А, okay. Стикерочек крепят, чтобы пометить, что нас проверили, да? Если ты себя на курорте. Забирай, куда тебе? На песочек? На пляж же нельзя. На... Ну, как бы мне закапываться? Да, сидим? Давай. А, да, здесь можно, можно легально снять маски. А -а -а, Потому что мы же вроде как есть собрались, да? Mm -hmm. Поэтому сейчас все пойдут по ресторанам, по открытым. Вкусный. Воздух. Чтобы можно было без маски сидеть и дышать. <суля articles> Согласись, что воздух вкусный. Да. Mm -hmm. Я чувствую себя в отпуске. Как будто бы работал, работал, да? Сидел дома, сидел. Ну да, есть такое. Как Месяц просидели дома. отпуск, приехали. Я, правда, не привык так рано вставать. Этот карантин избаловал. Очень много вкусного всего, смотри, есть даже. Вот твоя любимая. А что мне можно? Да. А, тема такая. В общем, посмотрелась на себя в предыдущих видосиках. Со стороны и такой да карантин и пошел на пользу встал на весы ты решил бюджет экономить да, да. встал на весы а там плюс 5 килограмм думаю е месяц какой плодотворный месяц у нас прошел на карантине и в общем мы решили опять сесть на какие-то диету ну, видимо я решил да? Ну, да я ты не будешь ты будешь есть все подряд, Тебе не все подряд? Ну, я с тобой ем но если Тебе что-то нельзя, я могу доесть. Я возьму вот что далеко ходить. Sky Gallery Breakfast. Расскажи, что такое кита диета? Мало ли кто-то не знает, может. Это диета, это на жирах без углеводов. Практически безуглеводное питание. Нужно есть очень много жирной пищи. Ну, жирные полезные. Яйца, сливочное масло. А что нельзя? Все, что содержит углеводы. Ну, соответственно, все сладкое, мучное, фруктики нельзя и даже сладкие овощи, морковку и свеклу, но ты это ешь, ладно. А, то есть ты разрешила, ну, да? Ну, немножко там, ладно. Okay. Вообще, это диета очень трудная, потому что нужно соблюдать калории, прям высчитывать очень сильно. Точно, ты меня тут тот рассчитал. В общем, почему, говорю, снова сесть, потому что в тот раз, год назад, год назад, я за месяц сколько скинул, или за два? Почти три месяца, 10 килограмм, причем постепенно они так ушли и долго не возвращались. Прям до этого карантина не возвращались. Из крембол. Без спуски. Так, что здесь есть у нас? Утром до 12. Меню на завтрак только. Другой не готовит. Надо выбрать, да? да. такое Такое яйцо и один из салат. Mm -hmm. А, либо бекон вообще навалить. Да, вот бери бекон, тебе можно. Ну, Яйца, бекон, авокадо, это все тебе можно. Вот это такое мне можно? Нет. А это типа похоже на полезный здоровый завтрак. Mm -hmm. А мне нельзя. Ой, супчики, супчики можно? тоже рис нельзя, а да? Рис нельзя. Да что ж такое-то, а? да. Картоху нельзя, рис нельзя. А вот что это что вот все можно, да? И этим я наемся? Что думаешь? Думаю, что это немного. Одобряю. Я очень переживаю. За что? Что не наемся. <свят> Обед наешься. <свят> я еще заказал, я уже <свят> переживаю, что не наемся. Главное, не что, а где. И с кем. О, <свят> <м> <свят> ладно, все, уговорила. Гарсон Uh -huh. В общем, кто соскучился по ресторанам, кроме нас? <laughs> Местные тайские жители. Хайгата мухи. А вот есть мока, она сладкая, да? Мока ван, ма. кинг. Окей, мока. Они хайгата и оно еще знаешь, что я заметил, то, что они восприимчивые. Обычно раньше, когда начинаешь говорить по тайски, они немножко ну, соображают. Само собой, мы не попадаем в правильное произношение, по как не крути. Тайский ну поэтому, ну ты поэтому боишься по тайски говорить? <къех> а я не стесняюсь и часто просто им нужно там, некоторое время, чтобы понять. А точно он говорит по тайски, да? То есть вот, чтобы понять на каком языке, чтобы да? Понять. А это он по тайски. <къех> Сейчас же. Они, в принципе, готовы, что со всеми посетителями не говорят, пытаются, потому что вокруг нас одни только тайцы. Туристов в Таиланде ну, сейчас нет. фактически нет. Они только тоже местные. Ну, я думаю, немножечко стали добрее, спокойнее, еще спокойнее. Тебе. давай это пока сидим, ждем. Расскажи, что у нас нового. Что у нас нового? Да, тут у нас в отделе новостей работает. Я в отделе новостей. По да, да, да, вашей я. редакции. Так, ну что, короткая сводка новостей. Ну, естественно, открыли кафе и рестораны. Ну, кто пристально следит за Паттаю, да. я уже думаю. Что видели, Все это что... знают. И очень жарко. Вот почему мы сегодня так рано встали, чтобы успеть до обеда позавтракать, потому что очень жарко и. Что? Чтобы успеть до обеда позавтракать. Да, чтобы успеть до обеда позавтракать. Обычно не получается. Прям что-то даже какие-то сводки ужасные, что самый жаркий год за последних сколько-то, в общем, ну, да, кругов засуха. По соцсетям, по фейсбуку тайскому пошли мимасики, как все там валяются от жары. Да, и всех даже предупреждают быть осторожными. Если вам нужно находиться на открытом солнце, то прям вот закрывать себя как можете. Что еще? Ну, естественно, все, когда начало открываться, я имею в виду кафе и рестораны, у людей сразу же их накрыл полный сабай, и они все ломанулись автоматически на пляже. Хотя пляжу все еще строго закрыты, причем сейчас еще строже закрыты. Во-первых, открыли Паттайю, и, соответственно, если сейчас увидят хоть пару фоточек, что кто-то сидит на пляже, то со всех ближайших провинций, с Бангкока, все приедут в Паттайю купаться. Ну, да. Этого нельзя допускать, поэтому пока что пляжи закрыты. Скорее всего, еще надолго. Ну, то есть, у нас какая информация, у нас э, нету зараженных уже две недели, там, новых или три, да, да, новых точно. зараженных. У нас все, что были больные в больницах, выписаны вот, буквально да. на днях, были, поэтому Паттайя полностью, по официальной статистике, полностью Самое свободны. Ну, Самое главное, что в Бангкоке тоже нету больше новых. Ну, в общем-то, и в Таиланде, что-то да. скажем, уже в там, Таиланде стали считать. Таиланде вчера было восемь случаев заражения, и, кстати, вчера достигло ровно трех тысяч человек, общие цифры. общая цифра. Ну, общая, но там из них выздоровевших. Ну там, да, практически. 2800, практически да. все выздоровели. Тем не менее, люди устали сидеть по домам, поэтому, чтобы не ломанулись на пляже, да. пляжа решили все-таки оставить пока закрытыми. Неизвестно на какой срок. В перспективе такими темпами к концу месяца, возможно, откроются уже торговые центры. Да, как бы вообще, есть, статистика такая, что можно уже завтра откры, открывать страну, ну, по, по факту. Торговые центры наполовину уже работают, Би. если учесть, что там, да. Но ну, большая часть. Было для всего... кого. Там то дело, что ли? сейчас не для кого работать. Ну да, вот в Бангкоке, например, сейчас уже открыты парки, рынки открыты. Сегодня суббота и сегодня уже работает рынок Чату Чак. Поехали на, на Чату И я уже тебе говорила, может на Чату Чак поедем? Но... Поедем на Чату я решил. Но уже не завтра. Почему? Ну, в общем, я хотела сказать, что вообще-то у меня еще немножко дрожит кое-где. А, да. Ехать на чату-чак. Оно как бы очень хочется. Хотя там ничего нам не надо. Но вот это сам факт, что все открыто, и ты уже можешь куда-то поехать, да хоть на чата-чак. Так ну, не надо. Нам надо показать что-нибудь интересное. Вот хотите чату-чак посмотреть? Напишите в комментариях, едем мы на крупнейший рынок в Бангкоке или нет. Ой, смотри, какая красота. Фуарки? Да, что такое? Под вот белое это что? Ну, это понятно, не ну, говоря. Белые, потыкай палочкой. Грибы. А, это один из видов колбасы. типа. А, это которая... Типа как докторская, короче. Только белая и тайская. Куриная, куриная это. Куриная колбаса. Ну, вообще отличный завтрак. А это сосиска тайская, такая твердая. Uh -huh. Не знаю, как они делают. Короче, твердые тайские сосиски. В общем, труднее всего было, видимо, уехать за моим авокадо куда-то, <laughs> потому uh -huh. что мне не принесли. Ой, как вкусно, слушай. Мне так стыдно есть, пока ты голодная. Приятного аппетита. Я, под, я подожду, Лапочка. что, тебя заказала. Мы, кстати, в этом кафе снимали уже, по-моему, одно из самых первых видео на канале, да? Да, а Sky Gallery только открылись. Да. Да, и мы сюда пришли, естественно, все попробовать. Да, я приехал, все... пришел начинать блок. Ну и хорошее место было. Тут еще ничего не было, тут этого не было по странам. говоря открылись, кстати, такое тоже достаточно лухари-бренд. Так и за ним еще открылся там дальше бич-клаб какой-то, закрытый, закрытого типа. А, понятно. там мы ни разу не были, поэтому у меня не отложилось. Ну, там, да, там вечеринки с девками, поэтому мы там не были. Мы ж не ходим на вечеринки с девками. Только со своими. Да. Может, как за авокадо ездили, летали в Австралию. Ну, хлеба тебе добро положили так, да? Я ж не сказала, что я на диете, а я не на диете. Мой видосик. Ну что, вот ответ. Зачем нужно было вставать в 8 утра, чтобы успеть на завтрак. Да еще и где завтрак? твой я сейчас вообще не могу, заплачу. Красота какая. Не сфотоешь, не поешь. Что, что, снимаешь меня? Да. А эти видосики вы можете посмотреть в инстаграме Татьяна Максимова. Реклама. Могла бы быть ваша реклама. Я еще не наелся. Не наелся быстрее дым пока не забрал ну как бы тут сковородочка такая как бы ничего ну, маленькая ты такая посиди сейчас дойдет водой зальюсь может поможет ну и зная, как вы любите Значит, что почем? На двоих нам обошлось 600 батов, мой европейский подороже был, а на сковородочка подешевле. Но лично для меня это тот самый случай, когда яичница за 300 батов <свеч> очень в удовольствии. <свеч> <свеч> ну и пока едем, рассказывай, у тебя там в комментариях писали, почему батов? Да, предыдущее видео из макро собрало самое большое количество комментариев, почему я говорю батов. То есть не бат, а батов. Все удивятся, но по правилам русского языка просто это склонение, вот и все, ничего, ничего нет сверхъестественного. Для валют нет никаких специальных правил, и слово БАД подчиняется обыкновенным правилам склонения русского языка. И об этом вы можете загуглить и найти информацию сразу же на первом же сайте, гремма.ру, uh, как-то так он называется, там очень полное объяснение. И также есть словарь тайско-русский, автор Морев. По-моему, это чуть ли не единственный словарь, но очень авторитетный, где тоже говорится, что правильно батов. Ну, я понимаю, что режет ухо самое главное, что в повседневной жизни я, конечно, тоже иногда говорю и бат, и батов, и все говорят бат так просто легче, наверное, и уже привычнее. Но на видео я была уверена, что нужно говорить правильно чтобы меня не поправляли. Но вышло иначе. Так же, как и правильно писать Таиланд через «и», хотя многие пишут через «и», особенно на YouTube. Даже больше скажу, на YouTube настолько часто пишут через «и» слово «Таиланд», что через «и» краткую, через и краткую да, что YouTube настолько привык, и «тайланд» более релевантное слово, как ключевик, или как хэштег, чем просто, чем правильное написание «Таиланд через «и». Мы спускаемся с холма Протамнак, вот перед нами турист-полис, наша любимая. Это без сарказма было. Ну, а наш путь лежит в сторону севера. Люди, ау! Здесь, здесь все индусы, рабы, перебегающие дорогу. Девушки работающие, тут по углам обычно стоят. Никого нет? Нет, про девушек не надо, да? Куда от этого деться по Таяже, ё Да, из песних слов не выкинешь. Арабский квартал. Расскажи, куда мы едем? Я заставила Лёшу вести меня через весь город. Северную улицу, на Наклы, потому что сегодня мне приспичило вдруг написать пост в Инстаграм про знаменитого человека, который делает уличные граффити. И я знаю, что его граффити есть на севере города. Поэтому едем делать пару фоточек. Что здесь делают? Еду раздают, а перед тем, как дать еду, проверяют температуру. Ищут, ищут заболевших и никак найти не могут, да? Ну да, очень многие подозревают, что статистика может быть неверная, потому что люди перестали обращаться, перестали сдавать тесты. Особенно в многомиллионном Бангкоке нету случаев, и прям все говорят, ну надо же, не может такого быть. Хотя все хотят, чтобы скорее все закончилось, но не верят в то, что оно заканчивается. Там, где скопление народу, типа на, на раздаче еды, там всех проверяют? Да. И не выявляют. Мы уже на Наклое. Слушай, ну мне нравится на самом деле. я превратилась в такой спокойный провинциальный городок. Да даже в провинции так мало людей не было. Если мы куда-то и заезжали в какие-то отдаленные места, все равно людей было много. Местных туристов не было, но все равно поживление. Сейчас больше похоже на какой-то праздник, когда люди уезжают из города. С Накла мы свернули налево в сторону моря. К проекту который называется ков а -а -а. здрасте я знаю это зайчик марди или марди или марди ну знаю тайцев скорее марди работа алекса фейс 2017 года ну алекс имя алекс но он тайц да он Таец у него, да, обыкновенное тайское имя, это его псевдоним, Алекс Фейс. И, как говорится, был простым уличным художником, пока у него не родился ребенок, дочка Марди. И вот это вот он ее изображает в виде зайчика с тремя глазами. И эта концепция сделала его всемирно знаменитым. Вот теперь приглашают специально. На фестивале, естественно, приглашают. Приглашают в Таиланде многие провинции, чтобы он их разукрасил и сделал более привлекательными для туристов. И в разные страны мира он тоже ездит. И сейчас в 7-Eleven, кстати, продается кофе. Тоже limited edition с его вот такими вот картинками. Смотри, следующий вот этот вот. Okay. Окей. О, еще на граффити. Без подписи. Она тут была кофейня, видимо, просто. Просто ну, да. нарисал. Проехали белое кафе, люди с таким удовольствием сидят за столиками на улице. А да, люди прямо вот видно, что ждали. Наконец-то им разрешили выйти, посидеть. Еще один. Здрасте. Мы на бич Руату, у мало знакомого Wave Hotel. Он не является русским да каким-то там. И здесь находится еще один зайчик Морди. Написано Алекс Face 17», потому что в 2017 году был граффити-фестиваль. Как результат этого граффити-фестиваля у нас в Патае очень много красивых картинок и некрасивых картинок. Отель предоставил место, потому что, видишь, это же не просто стена, они специально подготовили что-то, А, точно, сколотили. Тут, да, они построили специальную стену, да, чтобы он нарисовал. подсветка внизу есть. То есть это mm -hmm. территория отеля, они просто предоставили свое место. А на этой картинке зайчик спит. Зайчик спит, а его... Сёрфит. А, серфит и спит. Серфит и спит, а его глаз в третий бдит. Да. Это, по сути, такая фотолокация, да, необычная в ПТЕ. Где все обычно фотографируются? На смотровой, на пляже, там где-то с коктейльчиком, с арбузиками. вот. А можно еще вот с такими красивыми да. картинками. Так за ними охотятся. Есть охотники за граффити, именно за Алекса. Не только в Таиланде, а вообще по всему миру. То есть кто где путешествует, если увлекается, особенно тайцы, если им это интересно, то вот они ищут, где он оставил след. Окей, okay, поедем еще одного найдем. Да. Нет, рынки уже начали свою работу. Парфюм, одежда, сувенирка. Но сувенирка сейчас вообще никому не нужна. И тайский бокс, как это называется, экипировка, да, труды. Да. Кстати, вот у боксёрские нас перчатки. у нас принято покупать сувениры различные, типа там магнитики, фигурки различные. А я знаю, что европейцы, и а американцы да, очень да. часто покупают именно трусы боксерские, да. да, вот перчатки. Очень часто меня очень спрашивают туристы именно вот из других стран. Ну русскоговорящие туристы из других стран, типа хочу привезти мужу трусы Muay тай где да. купить. Заехали водички попить, жара. Ну показывай. Она а эти кеточки есть? Разобрали. В общем, ограниченная серия. Жара вообще, как нас пустили в магазин. Я думал, сейчас на термометре покажет, что мы там это. У меня даже жар. 27 нету. Ужас. Обычно у меня значит, я на мото-байке с Леха еду 38,5. Значит, у них поломанный термометр. <свят> в, тай, в тайских соцсетях было это, было, было видео, гуляло, как разбирали вот эти вот популярные термометры, да, вот эти бесконтактные. Да. С него снимали вот этот датчик, а датчик внутрь, провода не идут никуда, вообще просто нету. Зафиксированная температура. Да. Я не с датчиком так пик, он показывает, 36 6 Да. На севере алей 63. А, okay. <laughs> yep. не, не байки. Кого-то ловят. И в сумку у него сманают. <laughs> Мы по привычке зарулили на досмотр. Он такой, типа, что встал, едь дальше. <laughs> Они были уверены, что тебе что-то от них надо. Да, а я думаю. Я думал наоборот, им что-то от меня надо. 10 раз, но найдешь. Окей, мы на третьей точке и здесь все намного грустнее, чем на предыдущих. Этого зайчика застроили. Какая красота была, но большому бизнесу безразлично. Художники вот так вот обречены, чтобы их картины висели либо в туалете, либо за забором. Да. Здесь зайчик на Yellow Submarine. Да. Заедем на мойку. Здесь мы моем обычно машину, но можно помыть и байк. Спасибо, что были с нами на нашей утренней прогулке. Мы... На нашем завтраке и на нашем квесте, как мы искали зайчиков по городу. Мы продолжим показывать город, знакомые вам места и какие-то новые, неизвестные локации. Да, есть хороший комментарий. Я могу зачитать, я могу зачитать? Давай. Так, комментарий к видео про наши квартиры. Лариса Белоясова. Не знаю, правильно, как читать фамилию. Извините, Лариса, но комментарий такой. Слушаю Алексея очень давно, после первой поездки в Тай И начинал он рассказывать и показывать в Перископе. Это было как сериал. Да. А когда узнала, что он мой земляк, еще больше прониклась к его замечательной жене. Hahaha. <laughs> C'est pas un <d> coup <'accord. laughs> Помню, деток показывали, когда они были маленькие, как возили их в сад на байке и первую квартиру продавали. Спасибо вам. Спасибо вам, Лариса, что вы так долго с нами и переходили из всех наших соцсетей и ютубов а друг к другу. И все равно вы с нами. Спасибо. Это на самом деле классно и интересно. Дело в том, что я начал Перископ 4 года назад, потом мы открыли Тайнен канал, я забросил Перископ, так как разочаровался в нем. И все фактически перешли смотреть Тайнен канал. Да? Все, ну, многие мои подписчики из Теперь они же идут на наш новый влоговый канал, новый старый влог. Они канал. соскучились, вы все соскучились, кто знал вы, знаете, вы знаете, Лариса, и вы дали мне хорошую идею, я, наверное, сделаю а, такое небольшое ревью а, всех трансляций в Перископе. Фрагментов каких-то, которые мне наиболее запомнились. Тот мой самый любимый жанр мотоскоп, где я в прямом эфире гнал а, на мотобайке по улицам. Какие-то другие интересные фрагменты, я сделал отдельный выпуск. Опять-таки будет интересно посмотреть на Таиланд без карантина ну и когда поедем в следующий раз куда-нибудь обязательно возьмем вас с собой оставайтесь продолжаем показывать и вам для вас